привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео я решил сделать скажем так анонс а, небольшого конкурса лично от себя в общем у меня тут монетки немного завалялись bitcoin родим поэтому а, на данный момент если их сейчас продавать то есть грубо говоря 50 монет это уже 0 точка 05 бдц плюс минус где-то так возможно больше но тем не менее у них там курс автоматически растет много людей заинтересованы в этой монете возможно будет и больше в общем я не знаю сделаем наверное 5 призовых мест чисто так от себя будет стримчик запущен и сделаем скажем так розыгрыш данных монет я думаю, это сделаем ближе к Новому году. Заранее извиняюсь, мне сейчас голос пропал, потому что заболел. Думаю, розыгрыш сделаем к Новому году, просто проведем его на стриме. То есть условия никаких условий по сути нету. Просто поддержите лайком, там не знаю, хорошим комментарием, подписочкой на канал. Самые банальные условия. Ну а потом на стриме буду задавать какие-нибудь вопросы кто угадает тот и будет получать монеты в общем такой вот небольшой анонсик кому интересно знакомьтесь с данной монетой ее можно майнить и довольно таки она неплохо стоит так что пока у меня там все давайте принимайте самоучастие хотя по сути там как бы и условий -то никаких нет ну просто поддержите видос там лайком комментарием но пока у меня на этом все. Давайте мужики, будут новые видосики скоро. Всем спасибо за поддержку. Всем пока.